И пропадает в миллионах на век. Когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана. Забывай друг друга, бы рано пропадать в миллионах на век. Когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана. Забывай друг друга. Задержи дыхание на миг, Ощути, какая глубина В моей голове идет война. Я не принимаю ничего Из того, что чувствую сейчас, Проводив тебя в последний раз. И пропадать миллион. Когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга бы рано. Пропадать в миллионах век. Когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга по рано я слышу твое сердце по ночам Тобой пропитан каждый сантиметр Я нахожу тебя во всех вещах И я тебя никем не заменю Внутри меня как будто гаснет свет Срываюсь и опять тебе звоню Тебе никто, ты больше мне ничего не простишь. И пропадать в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана. Забывать друг друга по ранам, пропадать в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек слишком глубокая рана, забывать друг друга рано, я рана, ты рана, и пропадает в миллионах на век, когда самый дорогой человек правда слишком глубокая Забывать друг друга <звы> Это тоже очень грустно! Это очень грустно! Это очень грустно! Это не надо так! Спасибо, ребят!